Привет всем, все, кто меня смотрит и знает на моей странице. А кто не знает, я представлюсь. Зовут меня Ольга Беме. Я занимаюсь целительством в Германии. Я веду семинары по развитию себя, по искоренению каких-то проблем. Например, замечательный семинар я провела по страхам, были очень хорошие отзывы и, действительно, результаты. Дело в том, что работая в энергии, а я работаю именно с энергией, работая в энергетическом пространстве, вы можете помогать людям и научить людей изменять какие-то свои моменты жизни, переосмысливать их менять э, свой взгляд на какие-то вещи, а также просто научить э, вас избавляться от своих негативных мыслей. Э, то есть э, все довольно-таки очень просто. Если вы в энергии избавились от каких-то негативных мыслей и выбросили мешок негативных мыслей, то э, в жизни... Ну, в настоящий момент вы почувствуете легкость, у вас будет хорошее настроение, вы больше будете верить в себя. Чем я еще занимаюсь? Я занимаюсь биоэнергетикой, это именно связано с энергией, с энергией пространства. Я провожу консультации по различным темам, по темам как здоровья, так и своей дороги и изменения каких-то ситуаций в вашей жизни. Звучит, может быть, очень пафосно и глобально, тем не менее, люди приходят, у них различные проблемы. Я получаю необходимую информацию для людей и стараюсь максимально точно, передателем. Работает примерно так, что откуда берутся наши проблемы, откуда берутся наши боли в теле. Да? Фактически это уже последняя стадия того, что зародилось в энергии. Сначала в энергии зарождается какая-то проблема, мы тупо ее не видим, мы не хотим действовать в каких-то планах. И в конечном итоге это переходит на нашу физику. И уже физики образуются какие-то пробки и какие-то энергетические искривления. Но, в общем-то, я хотела пригласить вас дать вам такую возможность я буду в августе в москве я с удовольствием приму тех людей повторяю только тех людей которые действительно хотят что-то изменить в жизни. потому что без того чтобы вы сами не хотели действительно меняться не будет результата. дело в том что я могу дать вам техники, я могу убрать какие-то проблемы, но, скажем так, я могу дать техники работы над собой, но все таки работу над собой дальнейшую после консультации вы проделываете сами. Также, поскольку я изучила в Мюнхене, я живу под Мюнхеном, изучила вельнес-массаж, и практикую в этом плане. Я приглашаю всех также на вельность массаж, который я хочу сочетать с моими энергетическими способностями. Применяю уже технику целительства и технику массажа расслабления, массажа релакса. Приходите. Я не хочу обещать, что э, пройдя такой массаж, вы избавитесь от всех проблем. Это был бы перебор. Я не хочу давать пустых обещаний. Но то, что вы улучшите свою энергетику, решите какие-то свои проблемы или поймете, куда вам нужно идти, просто почувствуйте легкость теле. и кто любит такие массажи, как массаж с горячими камнями, который прекрасно расслабляет мышцы и посредством того, что тепло входит в ваше тело, расслабляются мышцы на разных уровнях. Ну, помимо этого я работаю, конечно, и энергетическим тоже приходите я буду в москве всего неделю я приглашаю вас на моей странице вы можете найти информацию об этом я жду вас Исправляйте свои какие-то моменты в жизни у вас есть удивительная возможность а я хочу еще добавить что во мне сочетаются, как бы, ну что ли, три потока трех стран и трех знаний, которые я могу со своими техниками вам передать. Это Израиль, это Германия, это Россия. Всем пока.